В данном видео мы покажем работу с подарочными сертификатами в кассовой программе «Фронтул». В данном демо-примере заведено несколько подарочных сертификатов с стоимостью 500 и 1000. Значит, для начала нам необходимо продать подарочные сертификаты, чтобы активировать на них баланс. сертификат на 500 рублей. на 200 рублей. Так как у меня дима пример, то к моему ноутбуку не подключен ни картридер, ни сканежчик входов. Соответственно, и товары, и подождите в я ввожу в кат с При необходимости во офантовом можно запретить ввод с клавиатуры как подождите сертификатов, так и товаров. Так, значит, здесь в этом счете я продаю сертификат на 500 рублей и на 1000 рублей. Давайте посмотрим баланс на сертификатах. 200 рублей, на 1000 рублей. Какой там будет баланс? Я товара на 1502 рубля, введем 20 сертификата. Соматчика 1502 рубля, сертификаты введены на 1500 рублей. Где расчет? Сначала оплачиваем сертификатами. Да? Да. И так как оплата наличными осталось 2 рубля. Оба сертификата полностью погашены. В данном примере сертификаты при частичной оплате не... Но остаток у них не сгорает. И оплата с сертификатами реализована как вид оплаты, как отдельный вид GSV доплаты. Давайте посмотрим на баланс этих сертификатов. Вот. То есть, соответственно, если я второй раз пытаюсь ввести данный сертификат, с него полностью не спишется. И снова произведем активацию сертификата, мы скажем на 1000 рублей. Даже товара на 651 рубль. Введем подарочный сертификат. 1000 рублей. Выполним оплату. Итого к оплате наличные у нас 100 рублей. То есть есть чек погашен подарочным сертификатом. Это баланс этого сертификата. 9 рублей. Таким образом, в данном демо-примере у нас возможно частичное погашение сертификатами, возможно оплата несколькими сертификатами в одном чеке и оплата сертификатами реализована как вид оплаты. Теперь давайте посмотрим другую демонстрационную базу. И другой пример настройки. Ну, снова. Расканируем а, наш сертификат. А, на 500 рублей. Вот он уже активирован. Давайте проверим еще сертификат на 1000 рублей. Он не активирован. Давайте его тоже продадим. Это 100 на 1000 рублей. Так. у нас чек на 1700 введем а, два сертификата на 500 и на 1000 а в данном случае у нас сертификат списывается как скидка то есть а, внизу видно как раз сумма скидки 500 рублей там еще один Ты на тысячу рублей. В смысле, это тысячи сексуалов. Уграниченный итог. Две тысячи. 200 рублей. Давайте снова активируем эти сертификаты. И посмотрим, как бы тебя не вести при сумме чека меньше суммы сертификата. оплачиваем оба сертификата теперь они активированы давайте скажем подберем то товар на 500 рублей но оплатим его сертификатом на 1000 что произойдет на 500 рублей. Делаем расчет. Закрываем чек. Смотрим баланс по карте на 1000 рублей. Вот. Смотря на то, что подарочный сертификат был на 1000 рублей, а чек у нас был всего лишь на 500, а сертификат был полностью погашен. Как видим, в После программы Frontal можно скаживать практически любые схемы подачных сервис по вашему желанию.